Добрый день, дорогие гости нашего мероприятия. Сегодня мы поговорим о морфогенезе. Все вы люди взрослые и прекрасно осознаете, что внешний вид живого организма это одна из его адаптаций к жизни в окружающей среде. Адаптация формируется в ходе эволюционного процесса. И эволюционный процесс работает с живым организмом скорее как скульптор с глыба и камня, чем как художник, который работает с чистой идеей. В скульптах вынужден учитывать неровности, трещинки камня, с которыми он работает. И, соответственно, эволюционный процесс всегда происходит так, как это, это позволяет этому. Позволяет физико-химическая структура самого живого организма. Сегодня мы с вами рассмотрим этот процесс на очень простом примере а именно на примере бактериальной клетки. Собственно, бактерии возникли примерно 3,8 миллиардов лет назад, и первые из них, скорее всего, представляли собой капельки цитоплазмы, покрытые цитоплазматической мембраной. Нечто похожее вы можете видеть на слайде. Собственно говоря, из современных бактерий Такую структуру имеет только маленькая группка под названием микоплазмы. На схеме вы можете видеть микоплазму, мембранка, внутри цитоплазма, рибосомы, ДНК. ДНК нарисована не совсем правильно, она должна быть замкнута в кольцо, что есть, то есть. Вот, собственно говоря, как микоплазмы выглядят вживую. У микоплазмы, по большому счету, формы никакой нет, как скорее всего, ее не было у первых бактерий. Какую форму капельки придаст окружающая среда, такой она формы и будет. В чем проблема такой структуры клетки? Дело в том, что в цитоплазме большинства бактерий, как правило, концентрация солей, низкомолекулярных веществ и тому подобного гораздо выше, чем в окружающей среде. Это приводит к тому, что вот эти вещества сами по себе не способны диффундировать через мембрану. Но это не следствие, понятное дело. Но... Вследствие их неспособности диффундировать через мембрану, вода, которая через мембрану дефундирует, стремится выровнять концентрацию этих веществ по обе стороны мембраны. Вода дефундирует в клетку гораздо быстрее, чем из клетки, в результате чего клетка банально лопается. Как по-вашему, почему такое несчастье не постигает микоплазму? А причина очень проста. Микоплазма — это практически всегда либо паразиты, либо сапрофиты. Они уже живут внутри нас с вами, внутри растений, внутри этих живых организмов, в которых концентрация всех вот этих веществ, которые могут спровоцировать неравномерную диффузию воды через черезимбрана она одинаковая уже в среде той, в они живут. Они в этом просто не нуждаются. Большинство других бактерий живут отнюдь не в таких тепличных условиях. Когда-то на очень ранних этапах своей эволюции, пока они столкнулись с этой проблемой, и они ее решили. Решили очень просто. Они синтезируют вокруг клетки то, э, сеточку из особого вещества под названием пептидогликан, Его еще называют муриин. И структуру мурина вы видите на слайде. Как видите, все очень сложно. Этому все мы не будем обсуждать. Нас всего лишь интересует то, что пептидогликан это по структуре функций что-то вроде крючушки, которая состоит из маленьких мономерчиков, которые плотно друг с собой соединены. Муриин синтезируется, как я уже сказал, из маленьких субединичек, которые собираются на мембране, как вы можете видеть на слайде, и транспортируются наружу особыми белочками. Вот эти прямоугольнички, темно-желтые, которые вы видите на слайде, это, собственно говоря, и есть белочки, которые транспортируют субединички муриина. Субединица муриина, попадая наружу, другими специальными ферментами встраиваются в Сначала у нем делаются разрезы, потом в него встраиваются новые субъединички. И так рептитокликан растет. То есть, как вы видите, клетка решила проблему. У нее есть нечто, что создает противодействие асметическому давлению, в то же время она может расти. Если клетку аэкспиратор с асметическим давлением, и она синтезирует, как всегда, твердую оболочку, относительно твердую, какую она, по-вашему, примет форму? Абсолютно верно. И, собственно говоря, вполне возможно, что древнейшие бактерии из пятидогликановой светочной стенки как раз шариками и были. Э, к слову, шарообразная бактерии в микробиологии традиционно называются кокками, от греческого «кокос ягода». Но тут есть проблема. Во-первых, у бактерий все биохимические процессы происходят в объеме цитоплазмы, а обменивается веществами она через поверхность слеточной мембраны. Во-вторых, у шарообразной клетки как правило, если у нее есть жгутик, польза от этого жгутика практически никакой. Третья проблема. Как вы помните из школьного курса стереометрии, если поверхность соприкосновения шара с плоскостью – это точка. А повторяем, в жизни нам важно фиксироваться на поверхности, а там, как правило, наибольшая концентрация разнообразных ништяков, растворенных питательных веществ и тому подобное. Вернемся к первому нашему пунктику. Какой самый и простой способ решить вот эту проблему, первую, неправильного отношения поверхность объема? Как увеличить количество поверхности, которое приходится на поверхность объема для бактериальной И Как по вашему? В том числе. Но технически это оказалось, судя по всему, сложно, поэтому бактерии придумали другой способ, а именно они приобрели ковидную форму. Собственно говоря, немножечко вернемся к нашим кокам. Из э, современных бактерий далеко не все имеют вот ковидную форму, которую я сказал, которая такая вот вся из себя неблагоприятная. Одна из этих, это в основном две группы бактерий. Первая это паразиты. Вторая, попробуйте угадать. Молочные продукты. Почему? Потому что эти следы богаты питательными веществами. Там не надо никак играться с отношением поверхности объема, никак менять свою форму. Достаточно быть коком. И, собственно говоря, на слайде вы видите стриптопопа бактерию, которая в компании с некоторыми другими молочнокислыми бактериями обеспечивает нас йогуртом. Значит, чтобы решить вот эту проблему отношения поверхности объема, у разных бактерий выработалось достаточно много разных Приемах. Как правило, все эти приемы сводятся к тому, что бактерия как-то меняет свою форму и как-то меняет свой размер. Вот это, по сути, два чита морпокинеза, о которых мы сегодня будем говорить. Если бактерия имеет какую-то определенную форму, это значит, что она каким-то определенным образом играется со своей формой и каким-то образом со своим размером. Самая распространенная форма у бактерий какая? Палочка. Палочка. Бактерии... Балочковедная форма у большинства бактерий обеспечивается достаточно просто. Есть особый биочек, МРГБ, который образует спираль, находящуюся непосредственно под цитоплазматической мембранной клетки, которая проходит от одного полюса клетки к другому. Эту спираль вы можете видеть на слайде. Собственно говоря, как работает МРГБ? Он притягивает на себя вот эти вот биочки, которые транспортируют наружу с обединички мурина. О я вам, которые я вам показывал на дивке, которую вы могли видеть. В результате этого мурия устраивается в растущую стенку не хаотично, а э, таким образом, что клетка растет в виде палочки. Когда она достигает определенного размера, определенный механизм, специальный механизм который запускает деление клетки по достижению определенного размера, соответственно, клеточку делит. Зарождающийся молекулярный аппарат клеточного деления вы видите в центре рисунка в виде желтого колечка. Такую форму имеют кишечная палочка, осенная палочка и ряд других бактерий. Проблема в том, что вот эта форма, эта форма, паучка, видна. Она неудачна, если бактерии жизненно важно прикрепляться к какой-то твердой поверхности или передвигаться в каких-то вязких субстратах. Такая, проблема, такая потребность есть у многих бактерий. Самое эффективное ее решение – это как-то изыкнуть форму. Решается очень просто. Особый белочек, крисцентин, который есть не у всех бактерий, но у некоторых, полимеризуется в виде нити, которая, в отличие от МРГБ, расположена не по спирали, а всего лишь с одной стороны полочковидной клетки, то есть клетка уже должна быть полочковидной, для того чтобы так менять свою форму. Этот белок ингибирует в отличие от МРГБ, который способствует образованию локального муриина, он способствует образованию, э, препятствия образованию в И на ваше стенки, в определенном участке клетки клетка растет с одной стороны быстрее, чем с другой, и изгибается. Бактерии с клетками изогнутой формы называются вибрионами. Если же механизм деления, механизм, который запускает деление клеточной стенки, работает так, что позволяет клетке вырастать больше, чем 2-3 микрометра в длину, то спираль, то молекула вибрила э, Константина приобретает несколько завитков э, и, соответственно, клетка, которая несет спиралевидную форму, такие клетки называются спирилами. Самый известный пример вибриона. Холерный вибрион, который в свое время выкосил очень много людей, к большому сожалению, и э, до сих пор к сожалению, не искоренен на Земле. Хороший пример спирилы это хеликобактер пилои. Возбудите бактерия, единственная, способная существовать в человеческом желудке и вызывающая язву, гастрит, возможно, некоторые онкологические заболевания желудка в том, что далеко не все бактерии живут в таких богатых средах, как, например, наши с вами тела, молоко, или даже более бедных, чем морская вода. Для них, как вы понимаете, особенно критичным становится вот эта проблема неприятного низкого отношения поверхности-объема. Не хватает поверхности, чтобы питательные вещества каким-то образом закрепать, скажем так, и образно говоря, закрывающие среды. Как вы предполагаете, как в таком случае можно решить вот эту проблему отношения поверхности-объема? Это образование парстек. Собственно говоря, есть такая вот бактерия, колобактер пресцентус. Живет она в природе, в верховых болотах, в всяких прудах, озерах с чистой водой, и в ту, а, не в природных условиях, в частности, в западноевропейских водопроводах, где вода, После интернет-геническим стандартом питьевая, но этого э, содержания растворенных веществ там э, до, достаточно для того, чтобы коллопактер там себе спокойно жил. У коллобактера э, клетка, с одной стороны, образует узкий вырост, так называемую простеку. То есть объем клетки при этом увеличивается незначительно, а площадь растет очень сильно. Плюс еще халлобактор крепится кончиком этой простейки к стенке к твердому субстрату, например, к стенке трубы, в которой ему повезло питать, и немножко возвышается над поверхностью. Его не сносит течением и так далее. Вот здесь вы видите слева рисуночек халабактера крайне слева, справа нескольких его близких родственников. Все эти микроорганизмы образуют одну или две простейки, и, собственно говоря, как, э, зелененьким отмечены зоны, где концентрируются специальные белки, которые регулируют накопление пептидогликана. Они расположены как правило основании простых. Вот еще одна схема, иллюстрирующая внутреннее устройство, образно говоря, колобактера. Синеньким вы видите спираль, образованная белочка МРИБ. Красненьким. Это, соответственно, фибрила кресцентина. К сожалению, для дефекони, для всех бактерий, известен тот механизм, благодаря которому они приобретают свою специфическую форму. Есть такая бактерия, это стелла бакуалята, имеет очень красивую форму звезды Давида. Но, к сожалению, никому так до сих пор не удалось объяснить тот молекулярный механизм, который обеспечивает образование ее простек. Известно только то, зачем нужны эти простеки. Если стелла попадает в следу богатую питательными веществами, простеки или укорачиваются, или исчезают. Если она опять оказывается в привычной для себя бедной питательными веществами среде, простеки во всей красе появляются вновь. Не все бактерии используют те механизмы или подобные тем, для изменения своей морфологии, о которых мы с вами уже говорили. Всем известные спирохеты имеют жгутики, которые, в отличие от нормальных бактерий, расположены у них не снаружи клетки, а между двумя мембранами, которые окружают клетку. Надо сказать, что две мембраны вообще для бактерий это не редкость, они есть ухолермового вибриона и тому подобное, только спирохеты их используют по подобным образом. Жгутики у бактерий сами по себе спиральные. В результате чего? В результате того, что жгутики находят, находятся между университетами клетки, фактически клетка как бы накручивается на них, и приобретает спиральную форму. В отличие от спирил, о которых мы уже ранее говорили, в данном случае клетка становится не просто спиральной, но еще и гибкой. Спирилы, хеликобактериопиолитные, они жесткие. Это классический пример, собственно, такой бактерии – бледная, печально известная спирохета. Есть еще одна интересная группа бактерий, которые, в отличие от тех бактерий, о которых мы говорили до этого, полностью практически отказались от клеточного деления. Я говорил о двух механизмах, об определении морфогенеза, вариации формы и размера. Эти бактерии пока не перейдут к образованию спора, они вообще практически не делятся. В результате чего клетка представляет собой длинную такую вот колбасковидную структуру, которая нарастает с концов и периодически ветвится. У этих белков нет у этих, прошу прощения, бактерий. Белок МРГБ есть, но он не образует той спираль, которая образует кишечные палочки, Непонятно, зачем он вообще нужен. А особый белок div который находится на концах вот этих вот веточек и который обозначен зеленым на картинке, образует кольца на растущих концах клетки и, соответственно, способствует там отложению умарина. Клетка растет с концов. Получается такой вот плазин-многоклеточный организм, потому что хромосомы еще и параллельно делятся и остаются вдоль вот этих вот трубочек. Что можно интересно сказать о стриптомицетах? Это они выделяют вот это самое вещество геосмин, которое определяет характерный запах после дождя. А еще они продуцируют почти половину всех известных на сегодняшний день антибиотиков. Поэтому бывает такая неприятная ситуация, когда у человека, например, инфекция, вызванная стрептомицетом, лечить ее очень трудно, потому что это сам по себе много антибиотиков продуцирует. Что мы сегодня узнали? Первое. Разнообразие форм бактериальных клеток связано с разнообразием условий обитания и связана с, с разобразием физико-химических свойств самих клеток. Второе, приведение в соответствие свойств физико-химических самой клетки и условий ее питания обуславливается эволюционным процессом. Благодарю за внимание. задавать свои вопросы. Я внимательно выслушаю, постараюсь ответить. Я тогда начну. Слушай если провести такой эксперимент, поместить одного вида бактерий в одну питательную среду, но с разными формами, то, соответственно, те бактерии, у кого будет более вывершенная форма, начнут как быстрее размножаться, да, и в конечном счете как бы захватить пространство. Правильно? Секундочку. Вы имеете в виду один вид бактерий с разными формами клетки? вот mm так -hmm. Собственно говоря, один вид бактерий, как правило, имеет фиксированную форму клетки в норме. Для того, чтобы получить один вид бактерий, несколько штаммов одного вида с разной формой, это надо получить несколько мутантных штаммов. Такое действительно делают. То есть это можно сделать провести такой эксперимент? Технически, да, это можно. И, насколько я знаю, такой эксперимент подобный, по крайней мере, проводился с хеликобактером. Получали мутантный штамм хеликобактера не спиральный, не имеющий спиральной формы, культивировали на вязкой питательной среде и выяснялось, что не спиральный хеликобактер банально медленнее двигается, чем спиральный и, соответственно, хуже колонизирует среду. И в отдаленной перспективе такие микроорганизмы, естественно, вымирают. Надо иметь в виду, что есть два типа конкуренции, активная и пассивная. При активной конкуренции все очень просто. Там один механизм убивает довольно, например. При пассивной один механизм вымирает из статистических причин. Это достаточно сложная вещь. И теоретически он, в принципе, может и не вымереть. чисто из-за случайных причин. в зависимости от конкретного антибиотика. Самый распространенный, самый, ну, грубо говоря, кондовый пример антибиотика ⁇ это так называемые битовоктамные антибиотики. Вот эти, есть категория белков, которые обеспечивают встраивание новых субединиц в пептидогликан. Я как, коротко, как раз об этих белках говорил. Битовоктамные антибиотики, они содержат в себе так называемое битовоктамное кольцо, которое... Биопс, занимающийся, скажем так, построением мурина, принимает за очередную деталь, пытается встроить мурин, но это кольцо необратимо блокирует активность самого фермента. В результате чего бактерии, которые растут в среде с пенициллином, теряют возможность расти, через некоторое время пертидогликановая стенка, она перестала расти, а клетка сама по себе растет. В результате этого она через некоторое время банально лопается, и клетки гибнут. Для других антибиотиков, например, хвором известный как левомецетин, известна способность к блокированию синтеза белка. Собственно говоря, вот очень длинная доля антибиотиков, они как раз действуют либо как-то как влияют на синтез белка, либо как-то влияет на синтез клеточной стенки. И которое в этих обоих процессах, эти оба процесса очень сложные, там есть много мест, на которые можно повлиять. И, соответственно говоря, вот это все для Каждого из этих процессов есть куча антибиотиков, которые влияют как-то, повреждая или тормозя какой-либо из этапов. Я ответил на ваш вопрос. Да, слушал. Скажите, пожалуйста, честную зависимость типом клетойной стенки и формой бактерий? <раз -вязать> Вы имеете в виду тип ⁇ громположительный ⁇ и ⁇ громотрицательный ⁇ да. Такая форма зависимости есть, но она, к сожалению, довольно-таки неочевидная. Например, замечено, что среди бактерий с грамположительным типом клеточной стенки нет вибрионов или практически нет. По крайней мере, я сходу вибриоидных или да, спирио в том числе тоже среди грамположительных бактерий нет. Есть такая вот. Можно еще сказать о том, что у бактерий, которые вообще стенки, это микоплазма, у них тоже формы как таковой нет, я тоже об этом, кажется, об этом кратко говорил. То есть они очень на препаратах микроскопических они, как правило, кокоидны, но если когда препараты, когда препараты готовятся из культуры выращенной инвитро. В, в, в мазках, допустим, в пробах. Инвива из живых организмов, которых не паразитировали там, они надо приобретают самые разнообразные формы, и первым исследователем они вообще напоминали грибы. Собственно, почему микоплазмы так и назвали, хотя грибам они никакого отношения не имеют. Да, слушаю вас. Какой ваш любимый вид бактерий почему? Мой любимый вид бактерий? Знаете, таких видов, наверное, даже два. Это стелла, о которой я говорил. Вообще загадочная бактерия, она известна очень давно, но почему-то вот до сих пор никто, грубо говоря, не почесался, чтобы выяснить, почему она такую интересную форму имеет. Не знаю, наверное, это даже в какой-то степени аргумент против Комитета 300. А второй микроорганизм — это дисульфомакулем. Вот, вот негодяй, вот забыл его название. Прекраснейшее существо, которое, во-первых, граммоотрицательное и при этом образует эндоспоры. Ну, коллеги, как говорится, оценят, в чем прикол. А, Во-вторых, оно по последним данным выжимает, выживает после трех автоклавирований в течение часа при одной атмосфере 121 градус. Ну, По-моему, очень даже достойно любить, так сказать.